12-летним мальчиком в детскую редакцию. Я был вот этим маленьким артистом, которые, которых вы очень часто видите на телевидении. Михаил Борисов не только рассказал, но и показал студентам, как он справляется с волнением перед прямым эфиром. Для того, чтобы избавиться от зажима, нужно свое внимание перевести на какой-то другой объект. Имея любой опыт, вас все равно зажим может